Вот такой вот я суп приготовила. С гречки, свеклы, морковки и петрушки и воды с солью. И еще соусом чили и с перцем. Вот я хлеб нарезала. Вот сахар насыпала. Кружку надо помыть. Потом чай налила. Теперь кружку я получила бесплатно терафлю, когда купала это средство от простуды досталось бесплатно вот чай такой вот чай зеленый дракон Налила себе занимаюсь в хобби здоровой жизни в тенше и там вот по первой неделе нужно питаться продуктами свеклой морковкой гречкой рисом Яблоком, гранатом. Маслом льняным, маслом оливковым. Чаем зеленым. Вот такими продуктами надо стараться ограничить. Может еще какие-то есть. Вот тут вот хлеб купила. Купила масло льняное. В магазине Медведь, что на ваннера около Ленина. Масло льняное. С... Селеном. Хромом кремнием. Омега-3, там есть и другие масла. Вот это тут мои корзинки с моими продуктами. Вот здесь вот, вот мои баночки. Так вот у меня были крупные хлопья. И я предложила кальзинку вот тут вот, рожки. Вот тут вот, рожки у меня по мясу. Вот перец. Вот. Эти баночки я нарезала. Петрушку на других видео. В другом видео. Петрушку там, то есть отсюда высыпала нарезанную, уже заранее засушенную. Так, ножки от петрушки. Так. Такое вот овощи. Вот, кстати, такой хлеб я купила в магазине Медведь. Где то то что осталось, не нарезанное. 50 рублей стоит. Масло не ноет, то стоит 80 рублей. Вот такой здравый. Здравый хлеб, без дрожжевой